Вот у нас такая карта есть с вами будет будет такая карта да то есть мы сейчас начинаем с крысы что нам нужно посмотреть у нас крыса Крыса у нас где на севере все кто родился в год крысы поставьте пожалуйста единички значит э -э -э мы сначала смотрим сектор крысы Ну, во первых конечно у него есть очень хороший очень сильный благородный и даже несмотря на то, что четверочка ну там не самая может быть мощная хорошая звезда мы все-таки говорим что прогноз для крысы будет благоприятный Итак, прогноз для крысы значит мы сейчас с вами пытаемся соединить то есть у нас с вами есть звезда, вы пока можете прочитать общий прогноз, который вы видите на слайде, и у нас есть звезда четверка. Звезда четверка ⁇ звезда творчества, части романтики, родной дом Юго-Восток. Ну, значит, плюсы. Какие она дает плюсы? Каждая звезда дает плюсы. Каждая звезда дает плюсы, дает минусы. В каком-то определенном периоде плюсы или минусы перевешивают. Плюсы есть. Четверка отвечает за артистизм, творчество, интеллектуальную деятельность, любовные отношения, страсть. Звезды, звезда благоприятна для людей, которые хотят найти спутника жизни, а также для, для тех, кто хочет реализоваться в творчестве. Но эта же звезда может приводить и к ссорам, проблемам в семейных отношениях какому-то, может быть, не очень хорошему поведению, непристойному, какие то внебрачным связям. Четверка опасна, естественно, в первую очередь для каких для семейных пар. Значит, в восьмом периоде она, ну, она, в общем, не очень сильно, скажем так, у нас рабочая. Вот. да, она в восьмом периоде такая более мертвая но что можно сказать значит для крысы вот мы сейчас с вами вообще год сам год мы прогнозируем как год неплохой то есть для крыс вообще по сравнению там со многими знаками можно даже сказать для крысы будет вообще год хороший да значит несмотря несмотря на четверку все-таки мы будем ориентироваться на удачу любви также вот у кого двери на севере или или спальня на севере или входная входная дверь в спальню на севере то тоже вот эта энергия достаточно сильно будет активироваться а, значит что нужно сделать так давайте для крысы прочитаем удачный год для продвиж... для продвижения по карьерной лестнице сейчас общий прогноз то есть мы соединяем место звезду место, звезду, человека и его астрологический прогноз. Удачный год для продвижения по карьерной лестнице. Благоприятные звезды наполняют вас решимостью преодолеть все препятствия и добиться поставленной цели. Внимание коллег и начальства будет обращено на вас. Воспользуйтесь шансом, чтобы продемонстрировать свои профессиональные качества и получить желаемое повышение не пасуйте перед ответственностью и будьте уверены в своих силах вместе с тем если вы не амбициозный человек рабочие обязанности вас будут только угнетать В вопросах здоровья следует больше внимания уделять занятия спортом правильному питанию есть вероятность вирусных заражений соблюдать санитарно-гигиенические меры Значит, хорошо на севере поставить воду крысам само собой всем остальным особенно у кого там входная дверь на севере то есть, есть какой-то активатор спальня на севере да можно поставить воду то есть это самый такой простейший я, я не все на на мастер-классе я побольше на, раска, расскажу вам про талисманов сейчас я расскажу вам такие талисманы которые можно сейчас применить быстро и безболезненно взяли поставили туда аквариум желательно чтобы аквариум немного шевелился как-то не булькал не делаем сильной активации потому что все-таки в звездах в звездах таких у нас которые у нас знаете 50 50 мы не очень сильно активируем хотя у нас солнце а солнце таян они он это очень хорошая звезда и конечно вот все сочетание вообще сочетание для крысы получается достаточно благоприятный год поэтому первое я вам рекомендую воду вода может быть может быть там плавающие рыбки в аквариуме это конечно хороший активатор но даже если вы просто поставите цветы в вазу с одним цветком просто воду в вазу это будет хорошим, хорошим моментом это еще хороший момент там есть такая достаточно странная формула просчета, но вот эта вода еще может и защищать дом. то есть в принципе вода на севере хорошо. дальше Значит, Итак что я еще могу порекомендовать для крысы значит а кристаллы кристалл можно поставить вот, кто у нас покупал фэн боксы, например э, с синими кристаллами очень хорошо синий и белый кристаллы могут туда встать э, как э, некая поддержка этой энергии э, человеку в виде талисмана я бы рекомендовала я вообще очень люблю сейчас вот браслет меняю на своей э, не расстаюсь с гусиной Ди. И э, очень хороша, э, например, для крысы, если вы хотите какой-то личный талисман, э, один из вариантов это э, такая двугла двуглазая бусина Ди. Э, э, это один из сильнейших талисман любви. Коль мы уж с вами сказали, что повезет любви будем искать, то, э, пожалуйста, э, посмотрите, и для вас вот этот талисман. Он рекомендуется для тех, кто родился в год собаки-петуха, свиньи или тигра, но в этом году для э, крысы тоже будет очень-очень хороший талисман.